Всем, хай всем, я Мистер Клиста в Дворянске, и сегодня мы будем играть в игру, которая называется Gun Blood на сайте Palca Games. Ссылка на эту игру будет в описаниях. Так, это вторая флешка. Давайте начнем. Так, нажимаем Start Game. Выбираем, ну у меня это будет плюс 2. Так, сейчас я смогу больше. Так, так вот. Вот плюс тут вам Дальше не пишет. Давайте вот этот, вот. Он мне как-то больше нравится. Так. О. Что нафиг? В следующий раунд. А кто вы... Да я четкий. Сразу падаю. Чрт. Ч ⁇ рт! Ты честка, типа, мне еще пофига, что я проволю это. Ладно. Ты ее трудно убить. Ам... Ну, это легко было, оказывается. Блин, нам придется опять начать Заново. Ам... <смех> Заново. Катина. Что-то на меня возникает тут. Пошл нафиг. Так, мне встанет. Что нафиг? Что он меня сейчас убьет этим? В этот раз получилось как-то неважно, но ладно, так. Фу, так, пошу нафиг точно. О, это будет легко. О! Печаль. Вот когда я падаю, это самая удобная позиция, кстати, если будете играть. Ой, даже не думая, меня сразу перестрелял. Ой, не успеваешь даже. Черт. Да ёшкин, кошкин, что это у меня не получается? Полоса невезения. Весь Такие самые крутые чоки. черт Во! Это вообще позиция самая крутая. он куда я стреляю, я стреляю. Патроны кончились. Гру сразу к шо нафиг. Next round. Да, блин. Зано Ну, первый, был самый сложный. Потому что. Вот так вот. Next round. Да блин, вот тырка-тырка на него, он что-то не тыркается. Вот, упал, все же убил его. Во-во-во, пошло-пошло. Блин. Скотина, он бы меня убил. Ладно. Все, патроны сразу так выстрелил. Фух. тут еще по... -моему. Так, давайте поуже все стрелять. Так, так, так. О, во, во, во, мы прошли бонус, мы Ага, блин. Я думаю, давайте на этом закончим. Сохраним свой рекорд. Ну, не на первом месте, конечно. Ой, так, пардон. Тут 403 набирали. Ну ладно. Если вы хотите, чтобы я поиграл вот в эти игры, ну, типа, из в яблочко, стрелять там подобие на сайте пакогеймс.ком или в другие какие-то игры, пишите в комменты. Да, и если вы хотите монтажики, как это было побег ночи из тюрьмы удачи, по-моему, так называется, то пишите тоже в комментариях и говорите видео об этом видео и о других видео своим друзьям. Это поможет проекту. Ладно, всем бай-бай!